Что лифт не работал. Лифт. Почему? Лефтурная приезжала, она за день могла, допустим, три раза приехать. Uh -huh. За день. Глаз меня... здесь листал. Ну и такие страшные, что просто кашнул. После того, как ремонт сделали, я не знаю, что он... а там Там делали там... ремонт? Да, там сделали, внутри, внутри красиво сделали. А то, что он трясся, вот так вот, uh -huh. он и продолжал трястись, очень классно ездить. Там так нужно скатиться uh -huh. и очень быстро ноги. Главное успеть быстренько заскочить. А с маленьком тоже мы с женщиной застряли. Не помню, с какого этажа. И факт тот, что двери закрываются, нету вот мы. Ну, да, муж хотел как-то чуть-чуть задержать, но я он руку убрал. Там рука осталась? Да, там... осталась, потому что вот перед этим как-то ребята тоже рассказывали, застряли и хотел ногу вставить, так еле могу вытащить оттуда мужчина. Так жестко очень. Скажи, да, вот, вот, вот, и... вот летом же, вот это нам поменяли эти кабины. А, нет, ну, летом. Летом, угу. да, был вот. ремонт, поменяли кабины, красивые, ну, в принципе, они угу. красивые, вот это вот. Как-то поначалу вроде бы и работали ничего, а вот это датчик, датчика нет, датчика нет, нет, еще датчик. Очень часто застряли, и он очень страшно хокает дверьми, просто там же нету вот такой прослоечки резиновой, как раньше было, там а металлический Чисто дал, да? металл, и очень тяжелый, такой хлопок, прям на нем страшно ездить, и прям поднимаешься, он весь трясется вот так вот, ну, а нам говорят, что были недавно заменены, да, были кабины? Ну да, они отремонтированы. грузовой лифт. Грузовой? Ну, грузовой, да, потому... Так, ты посмотри, там действительно, где -то... Вся проблема – это лифт. И то, что бабушка оставила ребенка. Это все? Ну, конечно, во-первых, мальчик уже взрослый, 9 лет. Да. Мальчик самостоятельный, всегда пропустит, он какого-то такого... Uh, знаете, поведение не, не наблюдалось. Моли бабушка, там, что-то, по-моему, телефон забыл. И если он закрылся, то он потом он автоматически закрыл. не открывался. Это все Как бы зажало, и... Uh -huh. И очень опасно и маленький тоже. Но я тут так садишься, и она шприкает. Вот. Я прям, ну, чувствовала, что это беду закончится. Потому что было страшно ехать там. Я живу здесь 18 лет, как? мы гораздо чаще ходим пешком, чем ездим на лифте. Потому что не работали лифты, они все время были колонны. в последний раз В последний раз я 8 числа просидела час в лифте. 8 марта? Да, с собакой, которая через час приехала, нас спасли. Сколько поступало э -э, жалоб? Жалобы. жалобы поступали до того времени, пока не установили как, пока не было капитального ремонта, там, жалобы были постоянные. А нам говорят, что да, да, вот, жители, мы же, сами, мы же сами пообщались, жители нам сказали. Все Все понятно, да? Потому что особенно, них, не на или не поступали. Ко мне заявлений таких не поступало. Дор а куда обычно идти? На диспетчерскую. На диспетчерскую службу? Да. Нет, это раньше был Горлик, а сейчас СМП. А, сейчас уже другая диспетчерка? Ну нет, она то, то же самое осталось, что она только перешла в СМП. А что такое СМП? Новый подрядчик, который обслуживает лифты. А, в Московском районе? Да. Ну, как называется? Что СМП 735.